Тайские рейнджеры нашли обезьяний склад украденных вещей в национальном парке. Обезьяна в очередной раз выхватила у туристки сумку, в которой было порядка 50 тысяч бат, то есть где-то в районе 100 тысяч рублей. Примат искал вкусности и, не найдя их, выкинул сумку со скалы. Женщина обратилась к рейнджерам парка, умоляя их найти ее вещи. Рейнджеры обнаружили сумку в каньоне на глубине 100 метров, куда приматы сбрасывали бесполезные для них находки. Теперь жертв грабителей ищут, чтобы вернуть ценности. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал